Приветствую ребят на своем канале, с вами как всегда автор этого канала Александр Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также на наш youtube канал Нам будет приятно и вы сможете мгновенно в телеграме получать уведомления о выходе видео А также посещать прямые эфиры, разбирать стратегии ставок и тому подобное И пытаться на этом, конечно же, заработать Также мы запускаем конкурс к этому а, собственно матчу Динамо киев будет принимать гента ну и собственно вы можете выиграть 5 долларов на свою банковскую карту или кошелек поставить всего лишь лайк этому видео и написать Чех". точный счет в комментариях и тот кто угадает получит собственно приз ну что ж давайте переходить к самому матчу давайте начинать погнали Для Динамо Киев до заветной мечты остался всего лишь один шанс. Очень похоже, что у них должно все получиться. По крайней мере, результаты сама игра в Бельгии обнадеживает. По сути, Аза выглядел на порядок сильнее Гента, который в первую треть матча ничего не смог создать у ворот Динамо. Потеря же своего лидера Еремчука также сказалась на игре. Кстати, его игра в ответ на матче тоже под вопросом. Говорят, что травма оказалась несерьезной и был в заявке на субботний матч, но ни в стартовом складе, ни на скамейке запасных, так и не появился. Видимо, решили все-таки приберечь э, до Динамо. Да? А вот удаление Безуса во втором тайме лишило бельгийцев шансов переломить ход событий на свою пользу. Не поможет он, соответственно, и во вторник, э, собственно, в день матча, как следствие. Мяч взяли под свой контроль динамовцы, что потом и воплотилось в забитый гол. В ответном матче Динамо не будет, сломя голову, лететь в атаку. Это больше надо Генту, конечно же. Ну и занимать другую оборону, удерживать счет они тоже вряд ли будут. Ведь при Луческу стиль игры команды в целом вышел на более высокий уровень. На этот матч букмекеры выставляют следующие коэффициенты. Мы можем посмотреть по 1xbet 2.03 на победу. Динамо ничья 3.52, на победу Гента 3.7. И видите, Ков немного проседает на Генту. Я же на этот матч предлагаю рассмотреть такие ставки, кто не желает сильно рисковать. Как по мне, самая интересная и оптимальная ставка это то, что взять результат плюс, плюс тотал. Я рассматриваю сейчас вариант 1 x то есть Динамо э, выиграет, либо будет ничья и тотал в матче будет 1.5 больше. Это основная ставка на этот матч коэффициент э, на нее 1.62, очень приличный, как по мне, коэффициент и очень большая вероятность. Это перекроет, собственно, ничью 1.1, а также, если Динамо победит, то, собственно, тоже перекроет все, и я думаю, Total 1.5 больше не Пробьют, Ну и «Динамо» дома не должен, собственно, проиграть, ну как минимум отыграть на ничью. Э, в целом, возможный вариант победы «Динамо» за 2,03. Э, рассмотреть очень интересно тоже ставка, но более рискованно, чем первый вариант. И еще такой вариант, что индивидуальный тотал команды «Динамо» «Киев» 1,5 больше за коэффициент «2». Это три ставки, две из них более рисковые, одна надежная, потому ставим с умом, играем с умом, ну и я за красивый футбол, надеюсь эти команды нам покажут красивый футбол и сделают шоу. Всем отличных ставок, всем отличного просмотра данного матча, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на наш канал, ну и до скорых встреч, пока-пока.